Мы с женой рассуждали о сострадании, каким должно быть сострадание у детей Божьих. И Господь стал учить нас. Господь показал нам разницу между душевным человеком, который эмоции путает состраданием, и Бог показал христианина настоящего, который действительно сострадает другому человеку. Так вот, когда человек видит другого человека в нужде, и это вызывает у него какие-то эмоции, слезы или печальные слова, и он говорит, как мне жаль тебя. Но все это не приносит никакой пользы этому человеку. Ты можешь сколько угодно плакать за этого человека, показывать ему свои слезы или рассказывать, как тебе жалко этого человека. Это ни к чему не приводит. Это неправильное сострадание. Это не Божье сострадание. Настоящее сострадание, которое от Бога приходит, когда ты видишь человека в нужде, то ты помогаешь этому человеку. Ты хочешь помочь ему. Каким образом? Ты в первую очередь приносишь этого человека к Богу на руках своей молитвы. И ты просишь Бога помочь этому человеку, потому что ты не в силах ему помочь. И ты точно знаешь, что Бог может помочь этому человеку. Вот почему ты обратился к Богу за помощью. Либо у тебя Плюс ко всему еще есть возможность помочь, помочь этому человеку. То ты идешь, и если рука твоя по силам сделать ему помощь, то ты идешь и оказываешь помощь этому человеку. И это есть сострадание, когда ты что-то делаешь для человека, а не когда ты просто со стороны сострадаешь ему, как бы плачешь и рассказываешь ему, как мне тебя жаль. Это не есть сострадание. Это душевное, бесовское. Это обман. Это подделка. Поэтому... Если вы хотите иметь это настоящее сострадание от Бога, его дает только Бог, и только в молитве. Когда ты соединяешься с Богом, то ты становишься одним целым с Богом. И Иисус Христос говорит, что нет больше той любви, чем положить душу свою за брата, за ближнего своего. Поэтому, когда человек соединяется с Богом, когда он действительно любит Бога, то та любовь, которую, которую имеет Бог, Та любовь, которая настоящая, Божья любовь, она будет обитать в тебе. И эта любовь, она будет вызывать сострадание, настоящее, когда ты захочешь помочь человеку, а не когда ты просто поплачешь о нем, а потом после таких слез у тебя будет головная боль, у тебя будет плохое настроение весь день, а у некоторых даже депрессию вызывает подобные слезы, подобный плач. Поэтому не путайте Сострадание душевное, со страданием Божьим. И это сострадание вы найдете только у ног Иисуса Христа. Да благословит вас Господь наш Иисус!